Всем привет друзья и сегодня я бы хотел бы вам рассказать о 10 интересных фактов о Великобритании, которые вы наверняка не знали, а может и знали. Я что знаю, знаете ли вы или нет. Давайте начнем. Первый интересный факт, в Великобритании все наоборот, точнее автомобильное движение. Именно в этой стране зародилось левостороннее движение, затем уже в Японии, в Китае, в колонии бывшей Австралии и других азиатских странах, там Вьетнам, Китай и, и так далее. Э, Эдинбург стал первым городом в мире, где появилась своя собственная пожарная служба. До этого ни у кого в Великобритании не было пожарной службы. Шотландия может похвастаться самым коротким авиарейсом в мире. Он длится всего лишь -то минуту 14 секунд с острова Вестра на остров Папа Вестра. В Шотландии мужчина, который отказался жениться на женщине, которая сделала ему предложение, был обязан заплатить штраф. То есть, подходит тебе такая девка, говорит, ты не нравишься, давай жениться. А, а мужик такой, нет, ты мне не нравишься, я такой, хопа, плати штраф. Там, наверное, штраф очень большой платят. Девиз на гербе Великобритании написан на французском языке "Die Edmund droid», что переводится как "Бог и мое право". В Лондоне расположена самая длинная торговая улица в мире это Оксфорд-стрит. В настоящее время в Великобритании три самые распространенные темы для разговора это спорт, X-Factor и погода. Зачем обсуждать погоду, непонятно, у них же там все время дождь. Что там обсуждать? Дождь, дождь, дождь, солнечно. В Англии полицейские называют Бобби. Слово происходит от имени премьер-министра Великобритании Роберта Пиля. сокращение от Роберт Боб Bob или Бобби. Первым в мире программистом была женщина-англичанка Ада Лавловест. Вот тут, конечно, они могут похвастаться женщиной-программисткой, которая прославилась на весь мир. В Великобритании есть профессия стоящика в очереди. А вот это, конечно, наверняка, одно из самых интересных про Великобританию. Так как только там есть профессия стоящика в очереди. То есть ты такой приходишь, говоришь, ну не лень стоять в очереди. берешь человека такой, хоп, оплачешь ему денежку. Он стоит за тебя в очереди, ты приходишь, такой, ему все спасибо и до свидания. Разбежались. Если вам понравилось видео, ставь палец вверх. Подписывайся на мой канал, жди следующих видосиков. Они буквально вот будут скоро. Так что не пропусти. Всем пока. Хорошего настроения, дальнейшего дня, хорошего и всего другого. Но это не точно.